Ребят, я предложил сейчас э, мне же самому же сидеть с серьезным лицом и проходить мафию именно в этой серии, потому что сегодня мой настрой максимально серьезный, я планирую просто реально безошибочно пройти хотя бы одну главу, а может быть даже две. Но вы сами понимаете, что как всегда без каких-то багов, приколов, фейлов не обойдется. Друзья, я всех приветствую, с вами Булкин, и добро пожаловать на новую серию по пер прохождению первой мафии, и соответственно Санек снова в деле, загрузить у нас с вами насколько... Так, та, не забудьте Томми выдать Томпсона побольше. Патронов так тысячу. Угу, Поговорите с конечно, с Ральфом с первым делом, блядь. Что он там подготовил нам сегодня? Ничего, зачем-то? Езжайте, устроить немного. О, на гробовозке. Мужик, блядь, ты не охренел? Это наша точка, ⁇ пка. Уехал отсюда, блядь, перегородил. Ральф, ну-ка, подожди. Привет, ребята. У меня есть кое-что для вас. Ладно, пусть он пока показывает. думает, что я с ним рядом стою, я пока заберу Вильчестер. Томи, что с головой у тебя? Ше -ше я застудил, что ли? Так, что? Обрез опять, блядь? Винчестер, пожалуйста. Пожалуйста, блядь. Томпсон, блядь, пожалуйста. Привет, парни, чем займетесь? Да, нам не нравится ума да, увидев пистолет. Еще дай нам два Томпсона. Ладно. А тот говорит про тачку, блядь. Да, она нам нравится. Ебаты, брат, я игру опять сломал. Ты че, дурак, блядь, серьезно? Вот спасибо. А это вот Томпсон, блядь, у ноунейма у этого. Ну, ладно, И у него Томпсон. Не спасибо, Ральф. С... Спасибо, Спасибо, ральфис Спасибо, Ральфи. Блять! Сука! Винчестер ебучий! Нахуй мне этот набор, блять, какого-то бродяги, блять, я не понимаю. Я и так похож! Пиздец, что я тут. Я кор. Я все, я делаю, блядь. Слышь, никуда ты не пойдешь. А... Теперь не время болтать, у нас есть а, Томпсон из штанин доставай свой, блять. Зачем он тебе нужен? Сколько у меня патронов? Что там, Ральфи? Пора. Пойду собираться. Накрась... Я скоро вернусь. Том, давай прогуляемся до порта. Ладно. Прогуляемся, ты сказал? серьезно сейчас сказал прогуляемся, блядь? Ты серьезно сказал прогу... Ты видел, блядь, где порта, где мы находимся? Ты вообще в своем уме, ты, блядь, переставай там употреблять. Я не знаю, что он там употребляет, блядь, но он меня реально заебал. Этот ходит, блядь, мешкается, и он аж плохо стал от этой идеи, блядь. Не уже, ну, может он до раздумьях весь думает, бля, может бля, спиздить деньги по мне? Не, в пизду, бля, поле, бля, выходит... Не, лучше Томми посу... Не, лучше Сальери через... Не, бля, может... Хотя в пизду, ладно, я... Не, наверное, все таки в спизд... Не, бля, в пизду, Сальери... Да, бля, Сальери пизды, да... Бля, может спиздить? Не, бля... Короче, бля, двигай... Подвинься нахуй, блядь! ебаный в рот! Отпружинило чувака. Прогуляемся до порта. Прогуляемся, блядь! Прогуляемся! Ты еще бы сказал, да ПРОГУЛЯЕМСЯ Минус чувак, блять, который сам прыгнул под колеса. Я вахую просто от этой ситуации, реально. Я просто не могу это уже никак воспринимать. Ну, блядь, все равно атмосфера как? Ну, наверное, все-таки ждать. Я просто боюсь раньше времени это делать. Че, написано, захватите, грузовик. Или, ну не знаю, написано, захватите грузовик. Я-то могу его хоть здесь подрезать. Мне это вообще похуй. Мусоров нет. Так, он сказал, что от предупредительных воздуха. А ну тормози, нахуй. Тормози, блядь. Господин. Нарушаем, нарушаем. Дверь открыл, сука? Ставь меня в покое. Давай свои документы и... Стол... Документы, блядь, быстро нахуй на стол, ёбаный в рот. Он отдал? Документы нахуй, блядь! ПТС, СТС, да ёбаный хуй ты садишься. Это, бля, мусор сейчас пристрелит, ёбаный насос. поле прикрой, пожалуйста, кучё здесь. Заебал, блядь. Документы, блядь! Да ёбаный в рот, дай ты... Блядь, пиздец. Полли, возьми, пожалуйста, документы у него, а. Черт, надо а? подобрать. Блядь, кого, я блядь? Вас, Он документы меня. отдал? Садись быстрей! Не да меня. не убивай я тебя! Все? У нас что на руках? Вас, меня. Блядь, ты блядь, а? Я у него походу не взял документы все. таки ну подождите, блядь. Сейчас боюсь, что я как-нибудь на ровном месте. Где ты, блядь? Слышь? Документы, блядь! Я, документы, я блядь! тебе ничего не сделал! У меня я ничего нет! Вас, меня. Документы, нахуй! Не убивай меня, у меня жена... Блять, заебал. Ладно, значит, у нас документы. Поле, поехали. Поле, блять, быстрее. Заебал. Да не убиваю, все, едем, да? Значит, у нас мы должны теперь туда заехать, я правильно понимаю? Нихуя не написано. Отберите. Блять. Ну-ка, еще пиздит. Еще пиздит. Запиздешь. Три раза по я можно получить поле, блядь, ты, я с трамвай, нахуй, дебил, блядь, какой мудак, ебаный в рот, а, ну это уже просто никакие рамки, блядь, не лезет, ой, блядь, откуда, блядь, какой он меня заебал, откуда мы начинаем, теперь мы дождемся, пока мимо проедет грузовик и сядем на хвост, в тихом месте возьмем все, ну, Бля, какой он, же он, он, блядь, настолько туп, блядь, что он под трамвай, нахуй, Как тяжело, почему с нами не осталось, это как от этого это, вот, Сэмса? Блядь, чё за хрень? Давайте туда прогуляемся, всё мне кажется Коробки импорт Скорсезе, скорее всего на них будет написано Во! что написано? Сюрприз, мазефака, импорт-экспорт О! Скорцеза. вот они, блядь Так, и что делаем? Заебись, Хорошая. так, мужик Куда ты прешь, а? Чем ты занят, а? У нас руки хватают этой дурак? А ты, а ты еще бля, а? Быстро хватай эти ящики и неси их в зал отправки. Я пойду отолью, и, чтоб к моему приходу все было сделано. Сука. Теперь я понял, для чего их можно хватать. Пошел отлить он, да? То есть вернулся, да? Ну, я. Давай. Куда ты их понес? К этим ящикам нельзя даже пальцем прикасаться. Ты ведешь себя как-то подозрительно. Охрана! Попал Больше всего мне нравится в этой ситуации то, что он, как бы, знаете, так, ну, типа, отно... ну, как бы, он не прям вежливый отскал, он, типа, как бы, намекнул, что к ним нельзя прикасаться, потом охрана, и просто пулю, нахуй, кучу пуль мне садил, Вот как я должен был сразу здесь увидеть, что, ладно, короче, я поставлю, я точно не успею перетащить ящики, поэтому я, все-таки, должен таскать то говно. Где я, случайно, ствол достал. Можно и так. Откуда? Нет, можно не так лучше. <с> это я должен здесь буду всех перевалить. Ладно, давайте попробуем сделать все, что. <с> <с> <с> Бля, на самом деле, в принципе, это почти реально. Но, наверное, он сейчас вернется, блядь. Да клади, блядь! Ну клади, дурак, блядь! Все, пизда. Я где тот чувак, который выходил здесь, блядь, со спины, сука? Похуй вообще! Смотрите, нет его. Блять, ⁇ бан! Нихуя ты, дядя Ваня, блять! Охуевший, блять, дядя Ваня. 39 хп. Блять! Ебать это! Ебать я обосрался нахуй! Не, это пизда, один хп. Это нереально. Откуда ебашут, он, блядь? эти вообще этим похуй. Блядь, какой... Блядь, какой... Блядь! Здоровье! Да у меня мо ⁇ еще здоровье! Блядь! А! Буду отстреливаться, мама, мама! Мусора! Блять, что происходит нахуй? Пиздец, какой! Один хп, блять! На грузовике 90 км в час ебашь! Пиздец, ты даже в аварию попасть нельзя! Коп, прости! Ну только не стреляй! А я до 60 даже ехал! Там три машины за мной, там три ебаных машины за мной, блять, там пацаны меня прикроют, пожалуйста, Поль. Я тебя буду любить всю жизнь, блять, если ты меня сейчас прикроешь. Я не помню, где тебя въезд в эту хуйню, куда мы заезжали, блядь! Мусора! А! Спасите, где хуйня это въехать туда, блять! Тихо-тихо-тихо! А, а, а. Пацаны! Пацан. Пацаны! Пацаны! Пацаны! Блять, какие! Просто! Есть смысл пробовать это с одним ХП пройти? Я думаю, что есть. Помните начало моего вообще вступления, да, как, как я начинал эту серию? Так, что я могу сделать? Ну мне точно нужно их переебать Те, кто за мной Так, какой есть вариант? Есть вариант взорвать тачку нахуй Но Нужно как-то так сделать, чтобы я смог спрятаться Копы Ладно. Чтобы я смог спрятаться, а пацаны как-то, да они равно не будут стрелять Ну я имею в виду мои они нихуя не будут делать, как всегда, четыре машины, включая коповский, да? Я могу взорвать машину, но мне надо точно, наверное, три обоймы Томпсона будет хуярить, чтобы... А может быть там есть, конечно, как... Подождите, только мусора за мной, но я все равно не оторвался же полностью. Их не смущает то, что здесь копы? А где копы? Давай, давай, давай, давай, давай, ебашь его! Блять! Блять, ну хули они не прикрывают-то, ебаный насос, а? Там, по-моему, аптечка есть, там лежит дробовик, но, ну, блядь, если там была аптечка, это было бы очень хорошо, потому что... Блядь... Это реально! Вот сейчас, эти поле еще более-менее там, вида... видали, да, как он положил там? Я просто, видите, там вход с другой стороны, и как бы если... Я знаю, как я сделаю. Я перекрою правой стороной, выйду на ту сторону другую, будем встречать оттуда. А те, кто заедет с той стороны, не смогут пройти, потому что будет стоять грузовик. Но я могу присесть, и стрелять им по ногам, потому что грузовик высокий, и там есть просвет. Все, гениально. И мы таким образом их положим все. Все, план капкан. Бля, пацаны, только я могу, да? Вот, я не знаю, вот почему так у меня получилось. Одно хп, блядь. Одно хп. Все, я... сейчас будет просто отличный план. Спасибо большое тебе, блядь, что ты меня. Смотрите, я ставлю грузовик. Ты Чтобы они не прошли, но они пройдут все равно. Встречаем, пацаны. Это бандит? Да. Хуевый план. Бля, что делать, что делать, что делать, что делать, что делать. Думай, Саня, думай, Саня, думай. Я хочу это пройти. Я был близок в прошлый раз, если бы этот дурак блядь, из Пистолетов меня не попал. Он был чуть ли не последний там оставшийся. Цена, я не знаю. Я хочу пройти. Это будет это будет просто уровень экстрим, хардкор. Я не знаю, как хотите, называйте, но я хочу именно так пройти. Одно хп. Они сейчас с той стороны, видите, не заезжают. Я не знаю, как теперь сделать-то. Эти вообще их не встречают толком. Мне нужно как-то сесть, чтобы я как бы... Видите, хреновость в том, что здесь с двух сторон вход. Я не знал этого. Так, а если мы зайдем в ста... его дело. Сейчас, походу, мне пизда. Что делать, Что делать, чуть делать, чуть делать, Что делать. Так, они вышли какого-то хрена. Там и, короче, пять человек. Три машины в одной один и в двух подбоя. Да, это был тот последний. Вот пиздец, а? Последний был чел. Ну, что за... Уебался, <связывался> <связывался>, блядь. Это... Со... В итоге это самая э, миссия, короче, где я больше всего количество раз запускал, а не, а не с первого раза прошел. Стрелять по ним бесполезно. Сделать как-то, чтобы они забагались, ну типа можно. Но это, это сложнее будет, чем просто с ними разобраться, поэтому... Томпсон в машине остался, Так, как-то надо проконтролировать. либо проконтролить реально, чтобы они с одной стороны все были... Блин, пока я буду тачку ставить вот так У меня есть шанс того, что они меня убьют Мне Нужно, видите, выйти на левую сторону Уже он выходит, то есть я должен въезд один, допустим, перекрыть При этом убедившись, что Они все с одной стороны будут заезжать ну, В принципе, это реально Видите, карты еще нет, когда ты не в машине бля Там по-любому есть аптечка Но у меня нет времени исследовать это все Все пизда мусора еще, да? Нет, слава богу Смотрите, если я сделаю вот так я не перекрыл нихуя, правда. Смотрю аптечку пока. Не вообще похуй, да? Я просто изучить хочу. Так, они с той стороны все, да? Если мы сейчас будем действовать грамотно, у нас есть шанс Смотрите, слева там нет просвета Блин, они не стоят так, чтобы их... Не вижу ни хули. Понял Я колесо пробил у тачки Пацаны, разберитесь, ну пожалуйста, да хули вы за мной-то ходите? Ведем грузовик на Все! Встретимся там через некоторое время. Так, подожди, подожди, пацан, подожди. Это точно все, блядь? А ч, тебя. А, видимо, как кто-то. Сю... Нам разгрузить ящики и перетаскать сигары на склад. Э, нет, нет, не сейчас. В любом случае, зачем вам мораться? У меня есть другие люди. Или вы хотите поработать еще и <смех> так что идите и не переживайте. Парни. Да, Сальери, не ожидал, конечно, блядь, от тебя такого. Пиздец, скрытый пес. Да. Хорошая работа. Хорошая, да, блядь. Практически Поли? ничего не стоило. Ага, я заскочу к тебе завтра. Надо поговорить об этом дельце. Который Опа! Был... Томи, ты чё, дурак, что ли, блядь? Очнись. Томми, блядь. Ты серьезно? Блять, да какая мне нахуй разница, что убирать? Только, я не знаю, Крусадор вот этот, блять, синий. Мне все равно небольшая халтурка. Я понял, все-таки будет ограбление, да? Ребят, ну что, остается две главы. Че, неужели в конце придется... Только не надо говорить, что вот мы с Поли сработаемся и будем против Сальери идти. Я надеюсь, что нет. Блять, ограбление банка, значит, да? Ладненько, посмотрим. Ну что, друзья, огромное спасибо всем за просмотр, ставьте лайк, если вам понравилась серия, в общем-то, в принципе, получилось мега эпично, как по мне. Подписывайтесь на канал, если впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.